в эфире «Универ Нью» самые актуальные и интересные новости нашей республики. В студии Гульфия Мутугульна. Смотри сегодня. Университетский день 42-й школы конференции информационной технологии системы прошел в КФУ. В КФУ заработал регистр костного мозга. «Казан Дизайн Уик» стал центром притяжения дизайнеров и архитекторов. Университетский день 42-й школы конференции «Информационные технологии и системы-2018» совместно с Институтом проблем передачи информации РАН проходит 26 сентября в Казанском федеральном университете. Подробности с мероприятия смотри далее.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 Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан встретился со студентами КФУ. Какие вопросы интересовали студентов, узнаешь в нашем сюжете.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 Казанского федерального университета продолжают знакомить с кейс-задачами. Что это такое и для чего они пригодятся будущим бизнесменам, расскажет наш корреспондент. Бизнес-клуб Казанского федерального университета стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году, который был проведен Федеральным агентством по делам молодежи и запускает проект «Старт карьера». Я вижу большое количество студентов, это те, которые хотят поучаствовать в этом проекте. Насколько я понимаю, проект позволяет студентам определиться своей профориентации, к чему они больше готовы. Посвятить себя будущей жизни, где они больше э, проявят себя. Сотрудничество Русфонда с Казанским федеральным заметно крепнет. Приятно отметить, что оно приносит пользу для населения целой страны. Как начиналось это сотрудничество и каковы ближайшие его перспективы, расскажет Аделя Шмилова.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 Быстрее будет людям, которые нуждаются в пересадке этого, при онкологических заболеваниях, найти себе подходящего донора. У нас порядка 4-5 тысяч потребностей пересадок по стране, и мы чрезвычайно благодарны Казани и Казанскому университету за то, что они откликнулись на наши предложения.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 Казан Design Week 2018 объединил профессионалов сферы дизайна и архитектуры. Участники смогли продемонстрировать свои самые нестандартные и смелые идеи. Анна Глазунова познакомит вас с подробностями стиль, моды и вкус для участников этого мероприятия не просто слова, а образ жизни. 26 сентября в Казани стартовало уникальное событие в сфере дизайна и архитектуры Казан Дизайн Вик 2018. Основной же частью мероприятия стала выставка лучших студенческих работ профильных вузов, участие в котором приняли преподаватели и студенты Казанского федерального университета. Разностороннее развитие да, сегодня студента-дизайнера является наверное успехом, залогом конкурентоспособности его на Рынке дизайна. На выставке свою коллекцию одежды представила студентка КФУ. По просьбе ведущих одной из программ на ТНВ она создала яркие наряды, которые были бы интересными и необычными для зрителей. Стилистически это нечто новое, то что возможно мы не, не увидим ни на улице и ни с экранов телевизоров. Mm. Это некий такой фирменный стиль, который а, в одежде, который заявляет и на дизайн интерьера самой студии. В рамках «Казан Дизайн Вик» пройдут открытые лекции, семинары мастер-классы от профессиональных дизайнеров России, ближнего и дальнего зарубежья. Совершится неделя дизайна 29 сентября. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ News. Это были все новости на сегодня. Береги себя. Пока-пока.